Вечер уснёт тихим сном, со сульками ветер звенит за окном. Луна потихоньку из снега встает, И жёлтым цыпленком по небу плывет, А в окнах струится Хорошие сны прилетают ко мне А что вы хотите? Хорошие сны Вы мне расскажите О тропах лесных Где все словно в сказке Где сказка сама Как синий кристалл Тот желтый цыпленок Что в небе гулял Все белые звезды Как зерна склевал Тот желтый цыпленок Что в небе гулял Все белые звезды